чудом, оказавшимся рядом с нашим. Или наоборот, может быть, для них, освоивших Землю миллионы лет назад, инопланетяне мы, они везде и невидимы. У них шесть ног. По насечке на панцире люди назвали их насекомыми. Их миллионы видов, не знаем. В их мире гриб на солнце парит как вулкан. Капли расы выдают или листок укрытия. Жизнь их коротка, и что для них мы? А может быть познакомиться значит понять? Этим летом мне очень повезло. Я заглянула в жизнь множество крошечных существ и даже как будто пожелала в странном таинственном мире. друзья-энтомологи, Валерий и Андрей. Чем занимаются мои друзья? Они хотят составить такую видеопрограмму, чтобы люди смогли почувствовать себя наравне с насекомыми в стране джимучих трав, осознать их исключительную роль в экологическом равновесии. Это первая попытка ребят. Не знаю, что у них получится. Меня зовут. После первого курса на факультете журналистики я приехала сюда, в заболеванные места среднерусской равнины, в царство первозданных лесов и луков, чтобы написать очерк о работе своих друзей. Привет. Привет. Привет. Андрей обещал какой-то сюрприз. Ты готовишь новую программу? Смотри на экран. Мы решили начать сюда. Они питаются только листьями. И жуки, и их личинки. Что это? Обычный мух мухмаршанцы. Похоже на громадные тропические цветы. Для насекомых это их среда обитания. Туда всех жизнь, в, в которой мы не подозреваем. Натяжение на простой капле росы. В этом масштабе она работает как капка. Смотрите, он как будто приклеился. Кобылка. Нет, это кузнечик. У него длинные усики. отличие от насекомых, восемь наук. Как он умывается? Как скрипать, калифолит перед выступлением? Насекомые не умываются в нашем понятии. Они чистят свои членики, усики. воспринимают мир иначе и доверяют, например, осязанию, обонянию часто больше, чем зрению, иначе они погибнут, не найдут партнера, не отыщут пищу, не спасутся от врага. Тебя аплодирует. Ой, какие огромные глаза, стрекозы! Как она прихорашивается! страшный хищник с прекрасным зрением и совершенным летательным аппаратом. Великолепный. Вот этот? А как его зовут? Его научное название «Хищник великолепный». Какое странное имя. Клуб Щитоноска. Крошечная крепость на ногах. Даже голова прикрыта щитом. В борьбе за выживание побеждают самые неприхотливые к еде. Самые плодовитые. Хорошо защищенный. Как смешно она очистится. о то спорили, шептались. Ну для кого мы это все делаем? Мне что будет. О, нет. Нет. А что теперь будет? А теперь посмотрим, что получится. Что-то новое ведь? Поехали. Ну это уже было. Смотри, тоже солнце. Тоже солнце. А, это не <Слышко> Осторожно, осторожно. Как вам это удалось? Осторожнее. Это нет. я. Да. Так ты хорошо тянешься, <Слышко> не мажглась? <Слышко> нет. Осторожно, осторожно, осторожно. А еще? Пока хватит. Не все сразу получается. Смотри на своих любимых кузнечиков. Какой он... Удивительный. Да, да кузнечики удивительные существа. Разговаривают крыльями, слушают передними ногами, их код дает врагу заднюю ногу, чтобы спастись. И... Распивает летом от завита завита. Нужно отдышаться. Смотри, какие лады. Он весь бронированный. У кузнечиков поют самцы. Самки безголосы. Сравнительно недавно ученые обнаружили, где же у кузнечиков уши. Оказалось, на голени передней ноги. Острота слуха феноменальна. Самка издалека услышит призывную сиренаду и обязательно придет. копиями родителей только крылья появятся позднее когда они станут взрослыми самка отложит яйца с помощью длинного яйцеклада это требует невероятных усилий яйца перезимуют а весной из них появится Андрей говорит, если вы, насекомые, исчезнете, все изменится на земле. Погибнут многие растения, животные, исчезнут птицы. Мы разумны. Мы, конечно, что-нибудь придумаем. станем другими. Нет, уж лучше не исчезай. Договорились?